Добрый день, меня зовут Иван, и сегодня я вам предоставляю лекцию по биотехнологии. В этой лекции я вам расскажу о том, что же такое суровые будни биотехнологов, то чем они действительно занимаются, как создается генетически модифицированный организм и зачем, почему и как это все происходит. Итак, Начнем со следующего. Вот на левой картинке вы видите, как э, люди видят ученых, биотехнологов, которые там стремятся захватить весь мир, потому что они могут манипулировать живыми организмами. Так биологи видят себя. Но реальная повседневная суровая жизнь заключается в том, что это 80% времени перед микроскопом, когда ты считаешь какие-то точечки, данные собираешь, перерабатываешь их, в них очень можно легко сбиться перепутать, потом это все пересчитывать. Соответственно, это все та же работа, все та же профессия, и в ней нет ничего такого таинственного или загадочного. Итак, о генетических модификациях. Развитие биотехнологии включает в себе три основных волны и этапа. Первый этап – это был… 80-е годы, начало их, когда брали два разных типа организмов, соединяли их и получали новые свойства. Допустим, для защиты. Самый такой распространенный пример, который вызвал резонанс, это когда в картошку встроили ген медузы, она была устойчива к колорадскому жуку, но потом люди, употреблявшие ее в пищу, болели, у них была мощная аллергическая реакция, и Тогда пошла самая основная волна вопросов о том, хорошо или плохо ГМО, насколько стоит его употреблять в пищу. Но на самом деле вся ситуация в том, что конкретно в том случае это ген, который был взят у медузы, он встраивался в хлорофил. И колорадский жук, который ест листья, как раз попадал на этот хлорофиль с яда. А человек Предполагалось, что будет есть клубни. Но, как мы знаем, картошка может неправильно транспортироваться, храниться. Она начинает зеленеть. И вот, по сути, ошибка при уже работе с готовым продуктом и неинформированность конечного потребителя о возможных проблемах, что если ваш продукт испортился, то его, наверное, не стоит употреблять, и привела к таким ситуациям. А второй волной биотехнологического развития стали 2000-е годы, когда мы брали один организм и удваивали его содержание генов или просто изменяли их структуру для получения большей продуктивности и выхода продукции. То есть э, у нас есть, к примеру, кукуруза, э, в ней определенный уровень белка. Мы увеличиваем его, увеличиваем в итоге. Производства с одной единицы площади, так как у нас само растение становится гораздо больше. И третий этап, это уже 2010-й, и далее, сейчас он идет, волна, когда мы берем абсолютно разные организмы и получаем из них медикаменты или вообще те свойства, которые им не характерны, но то, что необходимо человеку. К примеру, мы можем взять тот же пенициллин встроить ген его синтеза в бананы, и эти бананы будут антисепти... антисептиком. При этом зачем это делать? Потому что некоторые страны не могут, к примеру, позволить себе производство дорогостоящего оборудования для медикаментов и, и лечения своих граждан то высаживая подобные медицинские культуры, мы спокойно лечим нацию. Но теперь о том, с чем же связана такая тенденция развития биотехнологий. То есть сначала мы брали э, гены, соединяли, потом мы их удваивали, потом в третьей волне мы опять э, что-то с чем-то соединяем. Дело связано с тем, что биология, Генетика и биотехнология – это молодые науки. Мы еще достаточно мало знаем, и на первом этапе ученые брали просто то, о чем они были осведомлены, и это совмещали. Потом уже брались на втором этапе конкретно организмы, изучались, смотрели их свойства, выделялись нужные гены, которые работают, далее они, либо удваивались, либо модифицировались. И только на третьем этапе, сейчас, когда у нас уже есть достаточно большой уровень понимания того, что происходит в живых организмах, мы берем один организм, изменяем его внутреннюю среду таким образом, чтобы она подходила для медикаментов, которые мы создаем, или других активных веществ, и они могли внутри этой среды сохраняться. Теперь, но вся, все эти изменения идут по одному и тому же стандартному циклу популярным объектом для работы у биотехнологов является эшерихиаколия, кишечная палочка она обладает рядом удобных свойств, что она непривередлива к среде обитания у нее короткий цикл жизни и у нее есть особое, такое, особое свойство это образование плазмид дело в том, что Некоторые бактерии они могут размножаться не просто там делением, не просто половым образом, а у них есть горизонтальный перенос генов. То есть вот эти колечки лазмиды, они могут ими обмениваться друг с другом для улучшения своей устойчивости к внешним факторам среди обитания. То есть организм сам не становится другим, но он расширяет свой спектр возможностей, то есть достаточно сложно представить вот человеку, у которого есть клетка, в ней ядро, и ядро что-то выполняет, а еще рядом с ядром что-то плавает, и иногда берет свои, его же функции на себя. И так как э, эта плазмида является таким замечательным универсальным переносчиком данных, по сути маленький диск, то ученые решили, что он хорошо подойдет для того, чтобы встраивать нужные нам участки ДНК с нужными свойствами и переносить их в другие организмы. Один из классических методов это метод липких концов. Как мы знаем из школьного курса, двойная цепочка ДНК, она комплементарна. Аденин комплементарен тимину, цитодезин, гуазину. И когда мы берем участок от плазмиды и участок нужного анамгена с помощью Энзимов мы очищаем эти концы И они по принципу комплементарности Сами с собой слипаются Образовывая нужные нам кольца Дело в том, что Ведь мы не можем взять просто пинцетиком И как-то это все изменить Вся работа происходит по сути в пробирках Мы берем пробирку с нужным геном добавляем эти энзимы, перемешиваем, ждем, пока ну, там что-то произойдет, переливаем в другую пробирку, потом опять культируем. Это все просто вот такая серия переливаний в пробирку, но вся ситуация достаточно хитрая и запутанная. Итак, вот здесь представлен сам вектор, то есть плазмида с измененным ДНК. Этот конкретный вектор – он двунаправленный. Дело в том, что когда мы работаем вот с пробирочками, мы же не знаем, как его в жидкости развернет, куда он поплывет и что с ним произойдет, когда он начнет встраиваться. Поэтому здесь он читается и в одну сторону, и в другую, когда попадает в целевой организм. В данном случае здесь вставим геномфицилина, геномфицилина. Этот вектор предполагался встраиваться, там, допустим, в яблоки или другие растения, чтобы в них продуцировались антибиотики Также есть остальные участки, они выполняют поддерживающую функцию Некоторые участки стабилизируют это ДНК, чтобы оно не, не скрутилось в бараний рог, условно Потому что внешние гены они все-таки чуть-чуть по-другому себя ведут и также есть участки, называемые промоутеры, вот, вот эти P10, PPH. Они, они говорят о том, что этот участок у нас начинается стартовым, и он должен делать тот или, ну, кодировать тот или иной участок. То есть, если сравнивать с программированием, то это кольцо похоже на некий скрипт, функцию, выполняющую определенное действие. Вот в таком формате выглядят эти векторы, когда с ними работают ученые. То есть предыдущий был чисто общая концепция, принципиальная схема работы, но все гораздо сложнее и иногда запутаннее, потому что сделать буквально один вектор ⁇ это просто масса работы, масса просчетов. И Прежде чем ученые приступают к какой-то работе и созданию чего-то новому, этому предшествует огромная методологическая база, анализы, расчеты. И только уже на последних этапах мы начинаем что-то создавать. Но даже когда мы что-то создаем, оно также подвергается большому ряду тестирований, проверок и стресс-анализов. И вот когда мы получили необходимый вектор, Следующий вариант у нас этапом идет то, что мы должны перенести его в целевой организм. Первый это использование агробактерий, второй это использование специальных пушек, ионов, частиц, которые покрыты этими же векторами. Причем агробактерии, они, чем, что у них хорошо, что... Они также непривередливы к разведению, и они могут сами заражать эти целевые клетки организмов. Потому что пушка частиц она простреливает, и это ведет к гибели культуры. Агробактерии снижают эту гибель. Но эти векторы переносятся не в какие-то обычные клетки, а у растений есть вот опекальная точка роста, на ней находятся... Каллусные клетки – это что-то вроде стволовых клеток у человека, только для растений. Эти клетки могут дальше в питательном растворе дифференцироваться в полностью все новое растение. То есть из них может сформироваться корень, стебель, лист и так далее. И вот когда эта каллусная культура принудительно э, подвергается внедрению векторов, тогда она уже культивируется, и только на этом этапе мы получаем конечный организм растения с измененными свойствами. Следующее, поговорим о генетических модификациях. Дело в том, что зачастую, когда мы слышим ГМО, у нас возникают представления какие-то продукты питания. Но есть несколько вещей, про которые обычно любят умолчать. И они гораздо более полезны, чем просто продукты питания. И еще меньше у них факторы риска сводятся. Первое. Это создание биореактора. К примеру, человек болен диабетом. Суть заболевания в том, что организм не может контролировать уровень сахара в крови. Тогда берется полимер, который вот обладает такой формой, похожей на футбольный мяч. Этот полимер характеризуется тем, что в зависимости от PH эти нити у него растягиваются, либо сжимаются в плотный кокон. В него мы помещаем бактерию, которая была генетически изменена под то, чтобы активно потреблять сахара во всех их разновидностях. Дальше мы помещаем эту бактерию в этот кокон, и мы получаем э, нанореактор, но биотехнологический. Далее мы их просто вкалываем в человеку в кровь, и когда у нас у воз... Поднимается уровень сахара, у нас изменяется PH, эта сфера раскрывается, бактерия внутри начинает активно поедать эти сахара, которые она в дальнейшем раскладывает на углекислый газ и воду. И как только уровень сахара падает до нужного нам уровня, эта сфера снова закрывается. Причем она выполняет две основные функции. Регуляторную, то есть когда нам надо снижать уровень сахара, когда не надо, и защитную. Дело в том, что организм, он всегда борется с чем-то инородным, что присутствует в нас. И если бы мы просто ввели эту бактерию, наши лимфоциты быстренько все это дело разрушили. Но эта сфера будет также защищать ее, эту бактерию от наших от, от самого же организма, потому что она приносит пользу. Следующий этап – это биотопливо. Изменения организмов, которые не идут в пищу, но идут для промышленных нужд. Мы можем производить смазочные материалы, именно топливо для автомобилей прочие компоненты. При этом нефтепереработка она связана с некоторым загрязнением окружающей среды. Биотопливо приносит гораздо меньше вреда нашей экосистеме. Также мы можем изменять структуры дерева, чтобы оно быстрее росло, и из него получать этиловый спирт, который сейчас очень хорошо идет на двигателе, потому что он тоже считается экологическим, так как распадается на углекислый газ и воду. И третий этап – также создание медикаментов. Здесь представлен первый этап вот как модификации. И иногда производство медицинских препаратов оно осложняется технологическим процессом, что повышает их стоимость. но создавая бактерии, которые будут их синтезировать массово и достаточно высокого качества, потому что все-таки человек еще не достиг тех уровней точности, которые существуют в природе. Мы получаем дешевые медикаменты, которые в дальнейшем могут помочь людям исцелиться от различных заболеваний. На этом общий экскурс в биотехнологии у меня все. Спасибо за внимание. Вопрос такой. Вы сказали, что эта оболочка про бактерию в мешочке, короче. Да. Она. она защищает ее от иммунной системы. Да. А иммунная система вообще реагирует на эту оболочку или она ее не видит? Она ее не видит. Дело в том, что оболочка, она полимерная, по сути пластмасса. А организм реагирует в основном на белковые структуры, жиры, сахара. А пластмасса для него это не свойственный компонент, который эволюционно с ним не связан, поэтому она просто не увидит его. Да. Это а ту же бактерию, когда шар закрыть. Бактерия как живет, что она ест? Многие бактерии, вот для этого она и модифицируется, потому что у некоторых бактерий есть свойство анабиоза. Она просто прекращают все свои процессы жизнедеятельности и способна э, выдержать достаточно длительный срок без пищи. Там, допустим, до некоторых способны месяц-два. Э, если у человека больного диабетом месяц-два не будет скачков э, по сахару, уже можно задуматься о том, что либо он хорошо и качественно изменил образ жизни, то, чем он питается и как питается, либо, возможно, пошла ремиссия заболевания. То есть это не приведет к каким-то проблемам. Но если вдруг что, можно повторно вколоть порцию. Да? А как можно изменить пиашку? А... Ну, вы говорите, что пиашка да. называется Я думаю, что а... Он находится в определенных пределах. Употребляя ту или иную пищу, на какой-то момент у нас он меняется. Но вот как раз за счет внутренних наших гормональных систем и прочего, организм и поддерживает этот pH. У людей больных теми или иными заболеваниями, тот же диабет, а за разложение сахара отвечают островки Лангенгарса поджелудочной, и они не функционируют. Соответственно, у нас не функционирует система, и она не может возвращать обратный нормальный уровень. Но, то есть зависит от уровня сахара. Не только от уровня сахара. Я хотела сказать, когда бактерия съест сахар, кислотность автоматически что-то еще для этого Нет, она автоматически упадет. Конечно же, есть вот с этим ряд проблем, что кислотность может измениться под действием других факторов, и тогда у нас, нас начнет уровень сахара да, критически падать. А, это одна проблема, которая занимается биотехнологией, как изменяя структуру бактерий. И есть чисто физическая проблема. Вот, вот этот вот шарик, поскольку мы со, всем взаимоде... со всеми этапами мы взаимодействуем просто на переливании пробирочек, вот как нам эту бактерию засунуть в этот шарик? Да. можно таких бактерий в этих шариках поместить одновременно в организм. И а, второй вопрос сразу же. Почему, когда шарик открывается, если это вдруг происходит на длительное время, допустим, слишком резко и много повысился сахар в крови, почему миндарт не реагирует на бактерии? По идее, миндарт сразу же реагирует на все, что него попадается. А, так, хорошо, по очереди. Первый вопрос. Количество – это тут надо оценивать, исходя из эмпирических данных, то, что в среднем у человека 5-6 литров крови, из его массы, возраста, какого-то уровня метаболизма. Так как эта технология еще на начальных этапах развития, то я могу предположить, что мы должны ограничиваться тем количеством этих нанореакторов, чтобы они меня, э, в минимальных пределах меняли состав крови. То есть, по сути, эти частицы, они как создают дисперсионный раствор, и у нас изменяется та же густота крови. Соответственно, мы должны рассчитывать на определенные подвижки и процент сдвига, допустимый физиологически. А второй пункт – реакция организма на бактерии. Дело в том, что Иммунная система должна сначала обнаружить эту бактерию. Она, бактерия должна с чем-то взаимодействовать в организме. Просто так она ее не заметит. А так как она не может выйти из этого шарика, она не может ни с чем взаимодействовать. Ни, ни с лимфоцитами, ни с соседними клетками, чтобы причинить им вред, и организм оказал какое-то внешнее воздействие. Но даже если, к примеру, мы, со, мы попадаем в ту ситуацию, что есть приобретенный иммунитет против конкретно этой бактерии, то организм работает по принципу сначала формирует маркеры, а потом уже лимфоциты их уничтожают. Лимфоциты они вообще, по сути, слепые ничего не видят. Они взаимодействуют только с тем, что помечено маркерами. Вот на что прицел там, лазерной указкой показали, туда и они и бегут. И даже если эти маркеры налипнут на эти бактерии, то Лимфоцит не сможет проникнуть внутрь этой структуры, так как он гораздо больше по размеру. Соотношение ячейки и размера бактерии. Есть, есть уже практические опыты, когда создали вот эту сферу, но она Оказалось, то есть там, я вот сейчас на предыдущем э, слайде, вот здесь плохо видно, но поверх нее э, выращивается структура э, других полимеров э, и позволяет как раз что-то завернуть э, в них. И уже есть лабораторные эксперименты, когда... Этим нанореакторы работают. Но сейчас это все пока что уровень лабораторий, оценки свойств и прогнозирования дальнейшего развития. Да? Все ваши знакомы с истерией ГМО вокруг продуктов питания. Можем ли мы гипотетически столкнуться с ситуацией, когда будут выпускаться лекарства без ГМО, которые будут покупать чаще, чем лекарства с ГМО? Просто из-за необразованности а, а, а, да. из да. а, Дело в том, что <связываем> препараты без ГМО. Ну, то есть возможно ли ситуация, в которой э, будет пропагандироваться использование препаратов без ГМО, потому что гипотетическую опасность это сухие препараты с ГМО, потому что они встраиваются в гены. Еще больше, Но еще глубже. Уже без ГНО. По поводу Вот отличный вот, распространенный момент встраивается в гены. Вот я вам рассказал, как, как извращаются ученые, чтобы что-то вставить в эти гены. А, а эти препараты так оп, и волшебным образом. Но на самом деле медицинские препараты это обычно какие-то действующие вещества. Они производятся химически либо добываются из растений, либо из генетически модифицированных растений или животных и так далее. Но они все проходят путь э, химической очистки. И вот если мы произведем какой-нибудь тот же э, э, антибиотики тетрациклиновой группы, ну, циклиновой, тот же тетрациклин, мы его будем сначала химически очищать. И ни один химик-аналитик не отличит... Этот тетрациклин, он не скажет, как он был произведен химически, биологически э, или из модифицированного биологического организма, потому что медицинский препарат он работает с конечным продуктом, а не со всем организмом в целом. Все лишние части просто очищаются. Вот. На самом деле опасность ГМО зависит от того человека, который ее создает. Именно от ученого, который работает. Бывают хорошие ученые, бывают плохие ученые. А, вот. а к относишься? Нет, я имею в виду даже чисто халтура в процессе работы, ну как бы всякое у меня бывает, но в течение, ну все-таки мы люди, если бы я там хвастался, что вот я там величайший, это, ну к сожалению, но я, кстати, вот я вот работаю как раз в медрадиологии и я в процессе как раз пошел по принципу, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам, а по поводу сейчас я на этот ответ но также есть методы контроля биологически модифицированных продуктов, и они сейчас набирают высокий оборот. То есть ученые ругаются, что волном, волном ставят палки в колеса, но создав что-то и пройдя весь ряд этих контрольных этапов, если созданный продукт их проходит, то все-таки он считает, он безопасен, и его можно целиком и полностью применять. Основная проблема не то, что гены встраиваются, а аллергические реакции или несвойственные... Побочные продукты. Ведь когда мы едим обычное яблоко, оно ж не стремится встроиться к нам в гены. Вот, так. А ты уже создал себе мини-я? Нет, нет, к сожалению. Да, это в планах на будущее. Вопрос. Да. Насколько реально все-таки подорожник модифицировать, для того, чтобы он приобрел те свойства, которые ему приписывают? Я думаю, что на данном этапе развития уже не так-то и сложно, потому что у нас есть... Ну как, в медицинском плане мы можем создать несколько векторов, которые синтезируют широкий спектр антибиотиков, строить в подорожник. И этот же, он получится препаратом широкого спектра и будет а, решать вс, ну, большинство медицинских проблем. Если говорить о каких-то гипотетических свойствах подорожника, решения проблем личности и прочего, то я думаю, точно так же можно встраивать векторы с галлюциногенными препаратами. Прикладывать кроме. Если мы просто приложим, как антибиотик попадет сквозь следующую стенку в рамках. Рам. В том-то и дело, и что у, у нас рана. Вот именно в рану он и будет попадать. Плюс к тому же. как он попадет, как он как он прорывает. Надо же будет переживать как-то перемещать. Ну, размять лист, лист надо размять и приложить. Ну даже с обычным подорожником лист надо размять, прежде чем его использовать. Мне кажется, просто порезал. Нужно, чтобы на листьях инструкция была на листьях. Это не выгодно. Вы сказали очень много про импутацию растений. А как насчет живых организмов, типа животных и людей? Вот тут вот есть ряд моментов. Дело в том, что... Почему растения? Потому что у них есть такой удобный метод вот этих вот калусных клеток. Живой организм изменяется где-то по подобному принципу. Но чтобы получить именно животный организм, мы берем зародыш и уже изменяем зародыш, который дальнейшим образом помещается в суррогатную мать. И это очень долгий, трудоемкий процесс, который стоит много денег, вокруг которого много ограничений. Ученые выкручиваются с, с горизонтальным и параллельным переносом генов, чтобы уже в живой существующий организм изменять его части, то, что называется генная терапия. Когда мы берем вирус, вот вирус нам обычно приносит только проблемы. Но мы изменяем вирус и используем методику распространения этого вируса, свойства распространения вируса, чтобы он распространял по нашему организму нужные участки. Но в основном все останавливается именно тем, что животные ⁇ это длительный процесс, и с ним очень дорого и неудобно работать. А все методы создания векторов переноса и модификации, они одинаковые как для растений, так и для животных. Поэтому сейчас.. Эта технология отрабатывается на дешевых объектах и потихоньку переходит Я на думал, более дорогие. Ты увидела на Google картах. У меня связь с ним. Это смысл. Это смысл. Это смысл. Это смысл. Это смысл. Это смысл. Это смысл. Это Теоретически да, но сейчас проблема в том, что мы даже не знаем, почему мы стареем. Существует большой ряд гипотез, и ни одна из них не получила ни подтверждения, ни опровержения. То есть гипотезы, начиная от э, сокращения длины ДНК при каждом его копировании, заканчивая накоплением тяжелых э, металлов, процессов, жизнь ну, метаболических остатков метаболических процессов которые просто потихоньку давят на организм и пока мы не определим ш, по сути чтобы увеличить жизнь человека нам надо выяснить что приводит к нашему старению и я думаю вполне можно будет а, э... Дело в том, что те существа, которые живут дольше человека, у них э, очень своеобразная структура, и зачастую она ограничена ихними размерами. Вот, к примеру, есть тихоходка. Это такой э, суровый организм, который ест и спит, больше он ничего не делает, но он способен выдерживать э, вакуум открытого космоса, облучение нереальными дозами радиации, Тысячи лет э, без пищи, еды и воды. Просто за счет того, что он отгоняет воду из своего организма, превращается в маленький камушек, песчинку, и, и дальше ты с ним уже ничего не сделаешь. Человека отогнать всю воду, чтобы ему при этом не поплохело, как-то гораздо сложнее. Но ну, отогнать воду возможно, Но да. Возможно. Вот. Но в будущем, да. Подобные технологии как-то что-то сделают. Да. No. Если а, брать современную медицину, мы можем брать человека, подключать к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и чисто технически он жив, но... А За... Да, вот. В таком формате.